Всем привет, с вами Филипп Энд. сегодня у меня в гостях будет очень популярная блогерша Чеп Всем привет, сегодня я приехала к своему другу блогеру, его зовут... Как его зовут? Сегодня я приехала к своему другу Филипп очень долго упрашивала меня, чтобы я поела. Я ее позвал ко мне в гости, И она сразу же согласилась, буквально сразу же приехала, и сейчас вы увидите обзор, который мы будем снимать с ней. А чапури, это ж так называется, да? Вот она лодочка. Знаете, я, насколько видела, надо края ломать и макать, да? Это так вкусно. Можно, пожалуйста, соус? Конечно ну, что спрашивает-то? Бы что это спрашивает Так, что тут у нас есть? Помидорки с майонезом, лист салата, сыр и котлеты. Это реально вкусно. Пиццу я люблю, но не ем. Шучу, ем. Вот она мое счастье. Четыре сезона. Четыре сезона. Сейчас эти четыре сезона ко мне, мне желудок упадут. Вот знаете, я готовлю пиццу на микроволновке, mm -hmm. и это намного вкуснее. Mm -hmm. Это, у меня тут что-то прихватило чуть-чуть, я не знаю, что -то вообще, только, может, не знаю, ну, как бы то, что укроп постоянно ела, ну... А тут мясо, там хлеб, вот это все смешалось. И как бы, ну, бывает же такое. Поэтому я решила штрудель взять с собой. Ну, как бы, я же обязана показать. Как бы, вот штрудель. Как бы. Ну, давайте попробуем. Может, этот фильм что-то подмешал. Чтоб я просралась. Штрудель-бомба вкусно. Короче, Чефга там отошла куда-то, хоть поесть нормально можно. Дама, она, конечно, интересная, но кушает много. Потому что в ресторан лучше не видите. А то что там такой выставят. Капец. Пойду посмотрю, что там Арина делает. Долго уже нету. Арина, ты там? Я всегда какаю. Извини. Ой, она походу какает. Ну все, мы покушали. Ну, Ари, можно я скажу, да? Говори. Ну все, мы покушали. Было очень вкусно. Спасибо доставке Ам за то, что нас накормили с Аришей. Угу. Мы наелись. Да, мы наелись. Все. Наелись. Пока. Пока. пока. Не, я л... тебе, я тебе пока. А. В смысле, не пока. Было приятно сотрудничать. Есть что нибудь в гости? А -а -а. Я тебе обязательно позову, когда я буду есть в следующий раз. Фух. Проводил эту арину. Больше не хочу ее в гости звать. Всю еду съела, а я еще маме обещала оставить. Так не делается. Вот некрасиво так поступать вот. Все съела, Все съела, Один мусор остался. Еще домой забрала остатки. Она даже не согласилась добавить, даже 100 рублей не накинула.